идет? да? можно начинать наверное? Нет, нет еще, сейчас Вера скажет. буквально секунды три и мы в эфире. ну уже показывают, что вебинар э, ведет. значит можно начинать. тогда поехали. поехали. А, добрый вечер, дорогие друзья, <с я забыл совсем. сегодня понедельник 20.00 по московскому времени мы рады приветствовать людей со всех уголков нашей необъятной планеты Земля все, кто нас сегодня смотрит, все, кто будет смотреть в записи, хорошего вам настроения. И по традиции передаю привет, О, фу, передаю, передаю, ну и привет тоже самое, передаю слово Анатолию, чтобы он поделился с нами потрясающими новостями, которые произошли с нами за эту неделю, рассказал, что будет нового, к чему мы идем и что ждать на этой неделе хорошего, интересного и не вот такого, знаете, прям необычного, что перевернет наше сознание. Только тебе слово. Um, пользуясь случаем, хотел передать привет маме. Uh, <laughs> Что-нибудь необычного, если <laughs> uh, да, у меня есть uh, кое-какие uh, моменты, которые я бы хотел с вами все вместе обсудить. Uh, и мы, наверное, сразу же по пунктам пойдем, потому что я не знаю, сколько у нас там ну, по времени успеем и все или нет. Вот, и у, у Володи там наверняка еще тоже есть что рассказать там. Или с Володи начать, или ну ладно, я Начинаю, уже. Начинай. Ну, начинай. Хорошо. Так, хорошо, смотрите, нам сегодня что нужно было бы быть? Да, смотрите, у нас сейчас горячая тема, это Турция, то есть, Артур, а что мне надо было по Турции? У меня вот написано Турция. Сейчас же там какое-то важное было сообщение. Давай, давай по Турции, Толь, я скажу. А, да, Володь, скажи по да, Турции. Да, да, да. А? Ю, Юра просто попросил, он сейчас находится уже по дороге в аэропорт. Да. Вот У нас первый десант, он всегда, Юра, высаживается первым. Разведку сделает, так, чтобы все тип-топ было. Вот По Турции, ребят, дело в том, что у нас начинается сейчас с 18 и 19 опять очередной, очередная встреча да, с лидерами, где мы синхронизируемся, где получаем новые знания, новую информацию – и здесь мы активно будем подготавливаться к Лиге чемпионов именно в Турции. Поэтому мы всех чемпионов, всех лидеров, которые э, готовы э, показать на делах, да, что они лидеры, мы ждем вас в Турции, там будет много-много чего интересного. Мы прям будем по, по полочкам раскладывать все технологии, все инструменты, сервисы, как именно начинать пользоваться, и э, вот это вот по Турции, да? Связано. Вы получите очень много а, инсайдерской информации там. Как развивать бизнес. Как активно развивать бизнес. Это Турция только. Ага. Я тогда вот. прям Володь добавлю. Есть анкета, она во всех чатах, друзья мои. Пожалуйста, кто летит в Турцию? заполните ее, чтобы мы знали, кто эти люди, кто эти, скажем так, люди, желающие себя прокачать и выйти на другой уровень, ну и чтобы нам вообще понимать, а, на кого рассчитывать программу. Пожалуйста, еще разочек, анкета, она во всех чатах, нажимаете на нее прям бизнес агент в Турции» и заполняете там буквально 6 вопросов очень простых. Да, вот тогда... Тогда я тогда продолжу, да? То есть Турция, понятно, а, то есть там а, получаете информацию такую, которую по интернету не даем. Вот и все. Те, которые потом приезжают, они, соответственно, чуть-чуть в преимуществе, потому что у них есть информация, которую еще у других людей нет. Так, хорошо, смотрите, у нас что еще было в кабинете? Сейчас я быстренько вам открою, что было... А, так, сейчас рабочий кабинет. Смотрите, что здесь необходимо проделать? Uh, у нас… А, нет, давайте я так, я сейчас зайду в другой сначала, какой-нибудь кабинет, чтобы вам показать. Вот, обратите внимание uh, на экран. Так, демонстрация, поделиться. Uh, скажите, пожалуйста, экран видно уже? Да. да. Вот смотрите, uh, у нас uh, мы буквально сегодня еще одну функцию включили. Когда нажимаешь на статистику вот здесь вот, да? то появились новые статистические данные, то есть для того, чтобы удобнее было продвигать организацию, то для этого нужны какие-то определенные данные. Например, мы должны четко понимать, что у нас происходит в линейном маркетинге, да? то есть сколько у меня первых линий, сколько у меня на второй линии партнеров, на третьей, на четвертой, на пятой. Также мне нужно понимать, вот в моей организации по классическому маркетингу, сколько у меня VIP-ов, профи, стандарты, basic, да? сколько из них неактивных. То есть это для чего делается? Для того, чтобы я мог посмотреть, куда нужно сделать будет уклон. В бинаре, обратите внимание, в бинаре вы можете видеть сколько у вас партнеров слева, сколько у вас партнеров справа, сколько у вас циклов закрылось, да, то есть у вас, ну и соответственно баллы здесь вы свет отображения видите. Вот, а здесь вы видите тоже доходная доходная такая таблица, где вы видите сколько вы заработали все вместе, сколько вы заработали в этом месяце. То есть для чего это нужно, чтобы, например, была опорная точка, от чего я отталкиваюсь например, с первого до первого у меня идет рывок, да, то есть у меня как у бизнесмена всегда ну, должна присутствовать вот, аналитиков в тех действиях, которые я проделал, и если я вижу, например, что у меня в этом месяце, там, допустим, вот здесь, вот первая линия не пополняется. Вот как надо, например, да, вот здесь, вот, то есть вот она не пополняется. То есть, чем мне то удивляться, что у меня через месяц и вот здесь, вот все закисает. То есть, для того чтобы активно развивалась организация, всегда нужно работать с первой линии. То есть, один-два человека в первую линию в неделю, это должен быть стандарт для тех людей, кто планирует сделать это не просто как академия, да, где можно просто обучаться и получать какие-то навыки, а, а люди, которые хотят еще построить на этой академии а, карьеру. да, То есть для этого следите всегда вот здесь вот вот И, соответственно, здесь вы можете а, делать еще рывки ежемесячные. Вы можете рывок на неделю делать, да то есть это у вас уже разбивка идет, и а, рывок на день. То есть а, когда вы смотрите в день, так сегодня у меня там доход, там, допустим, там 0.1 битка, а, то есть все, это мой рекорд, а я хочу побить свой собственный рекорд. И тогда у вас включается элемент игры а, самим собой. Вот. И также очень важный показатель, который мы сейчас еще здесь вывели, а, это вы видите, сколько в вашей организации а, каких а, партнеров, то есть а, сколько менеджеров, сколько сколько лидеров, сколько мастеров и сколько гранд мастеров. То есть эта статистика уже готова, здесь еще одного квадратика не хватает. Вот это как раз квадратик вашей собственной квалификации. Да, то есть мы его планируем доделать до среды следующей недели. То есть в следующую среду будет обновление и, соответственно, там мы планируем уже вывести эти данные. Вот, если здесь все понятно, тогда можно вот так сказать, да, все понятно. Типа, окей. Все, ребят, это новый инструмент, можете им пользоваться. То есть, а, кстати, еще вопрос задавали. Здесь графические данные у меня не отображены, конечно. М -м. Блин, ну мне, А, ну хотя бы, смотрите, вот я на наведу. Это просто новый кабинет. Вот, обратите внимание, вот здесь вот uh, у нас есть табличка, и здесь написано «Активные партнеры». То есть активные партнеры, и вот здесь вот у вас есть график, то есть как вот партнеры добавляются. да? То есть вот эта статистика нужна для чего? То есть вы видите, сколько у вас на первом уровне uh, людей, и как они добавляются, и добавляются ли. Uh, на Второй уровень, третий уровень, четвертый, пятый уровень. Да? То есть всегда еще раз, опять же, это не для всех, это для тех, кто действительно… Uh, принял для себя решение, что здесь хочется хорошо зарабатывать, следите всегда первый, второй, третий уровень, то есть чтобы у вас здесь шло наполнение. Если вы будете контролировать первый уровень, второй и третий, то а, у вас четвертый и пятый уже будут контролироваться вторым и третьим уровнем. То есть поэтому а, ну, вот, для этого данные нужны. Вот. А вот здесь вот вы сможете видеть по структуре, сколько у вас а, в уни людей вообще суммарно зашло, а, сколько из них активных, а сколько неактивных. Вот, и здесь уже, соответственно, вот я видите уровень 1, 2, 3, 4, здесь у вас будут выведены графики, здесь, конечно, у меня надо было, наверное, на каком-нибудь другом кабинете показать статистику, но скажите, так понятно, то есть здесь вот у вас будут кругляшки, и в этих кругляшках, соответственно, вы видите, сколько процентуально у вас VIP-ов организации, сколько профи, сколько стандартов, сколько бейзиков. Вот, это у нас тоже есть. Вот, и э, квалификация, я уже говорил, что мы планируем ее запустить, э, э, до, ну, как, э, то есть она сейчас готова, тестируется, э, и э, до следующего обновления в среду она уже должна быть готова. Так, э, также что у меня еще? У нас э, сейчас прошел ряд мероприятий, и у нас, э, по факту, сегодня я уже видел первый черновик э, видео московского мероприятия, Uh, я вообще скептически очень ко всем этим видео, но то, что я видел сегодня, мне понравилось, то есть мы отправили там кое-что на доработку, но uh, сейчас эти все там мелочи доправим и выкатим вам видео для работы. То есть там видео получается где-то на 12 минут, и 12 минут люди эмоционально рассказывают о том, что они переживают в нашем сообществе. Там большинство из вас, кто были на мероприятии, тоже засветились в этом видео. Я думаю, вам будет приятно его и самим посмотреть, и показать своим близким. Поэтому вот небольшой анонс на него. Вот Также мы заканчиваем еще сейчас видео, которое будет именно для немецкой аудитории, то есть мы же в Германии провели мероприятие тоже, мы тоже вот сняли в две камеры в хорошие и скоро тоже будет дополнительно. Вот все эти видео мы планируем предоставить все в панели, то есть у нас вот здесь вот нет, давайте я пойду по плану и потом дальше -то расскажу. То есть мы подготовим еще сейчас дополнительный инструмент, где у вас всегда под рукой должны быть нужные там, инструменты. То есть какие-то видео, то есть там разные, да, чтобы вы не искали, ходили по каналу, где там, я не знаю, 500-600 видиков, а вы могли просто зайти и сказать, что это для этого, это для этого, это для этого. То есть взяли ссылочку, ну как кнопочку, нажали ссылочку, скопировались, видео дальше передали. Вот, а потом смотрите, что еще было реализовано. У нас вот здесь вот, вы, наверное, обратили внимание, какое-то время у нас здесь стояла криптоледи, например, да, и потом уже криптоледи, когда эта конференция прошла, но еще там 2-3 дня еще здесь залипало, то есть, ну, новый анонс не пришли. То есть на этой неделе тоже закончили работу над админкой, то есть теперь у... Теперь мы не зависим больше от технической команды, а команды, которые занимаются операционной деятельностью, у них теперь есть своя такая админка, и они сюда могут сами вписывать разные анонсы. И здесь, соответственно, будет у нас как доска объявлений, где какие-то преимущества для нашего сообщества появляются, они здесь отображаются. То есть какие-то мероприятия там дополнительные, там еще что-то, какие-то анонсы. Теперь это все дело будет работать здесь. Вот. Это тоже было закончено на этой неделе. А, так, это мы с вами прошли, а, так, это мы с вами прошли, а, что то а, смотрите, вот здесь, если мы, а, я не уверен, сейчас у меня в этом кабинете, если не пойдет, то я вам покажу, а, ну, хотя, да, вот здесь вот, обратите внимание, видите, вот здесь вот 0 человек стоит, а, то есть здесь сейчас вывели данные, вывели данные, сколько у вас человек в общем в организации. То есть у нас в первом кабинете это было, во втором кабинете этой функции какое-то время не было, сейчас она опять появилась. И что самое удобное, еще здесь появилась такая кнопочка, вы можете посмотреть активных или неактивных участников. Да, то есть, если, например, у вас там много людей зарегистрировалось, вот, но э, там, допустим, не все оплатили. То есть вы можете видеть только оплаченных, чтобы с ними работать, или видеть неоплаченных, чтобы с ними поработать. То есть понятно, с оплаченными работайте, чтобы они могли увеличить, ну как увеличивать там свои объемы, э, то есть расти. А неоплаченные, чтобы ну, помочь им принять решение, ну или хотя бы по крайней мере для себя понимать. То есть это подходит мне партнерам или нет? То есть вот эта функция тоже. Ну, а тепло теперь... Да, да, наверное. Так, хорошо. Следующее, над чем мы сейчас еще работаем, с чем мы столкнулись, то есть в тот момент, когда мы начали выводить вот здесь вот статистические данные, то вот здесь вот идет огромное количество расчетов-перерасчетов. То есть, например, понятно, если в аккаунте еще не было никакой активности, то там быстро еще считается. А представьте, у нас есть аккаунты, у которых там по 20, по 15 там по 40 тысяч регистраций, да, и, соответственно, нужно всю эту тему проверить и быстренько здесь отобразить, то есть мы столкнулись с тем, что статистические данные выводятся крайне медленно, и под это сейчас происход... система происходит оптимизацию, то есть там есть пару вещей, как мы можем ускорить этот процесс, и было принято решение еще эти, эти все дела, именно все, что касается статистик и всех вот этих вот дополнительных сложных вычислений, которые тут дополнительные, они будут работать на отдельных серверах, то есть на там, я думаю, в течение недели-полторы а, мы уже должны а, эту работу закончить, и а, тогда статистические данные именно у тех, у кого большие аккаунты, где много там партнеров, там, тысячи, десятки тысяч, то они, а, они будут работать быстрее. Так, это мы все с вами сделали. Квалификации я вам уже проговорил, то есть планируем до следующей среды их запустить. В Следующее, что мы еще планируем до следующей среды, то есть у нас рывок сделать, это здесь появится вот эта дополнительная кнопочка, и, например, там будет ссылка на презентацию актуальную, ссылка на маркетинг-план, ссылка на какие-то промо-видео, которые нам могут быть нужны. Ну и, в общем, ссылки на всякие дополнительные инструменты, которые уже сейчас есть. То есть я знаю, что большинство людей э, заходит, и они просто не знают даже, что эти материалы есть. Я просто недавно сам поймался себя на мысли, э, мне какой-то вопрос задали, а где это взять? И я, вот реально, мне пришлось потратить минут 20, чтобы понять вообще, где это найти. Потому что, когда ты что-то делаешь, у тебя много-много-много-много всего. Что я искал тогда, я не помню, я искал э, карту э, мероприятий. Да? Или э, есть еще, например, у нас такой документ, который называется «Кодекс». Я его искал долго, реально, то есть э, я пытался его сам найти, и я понял, что если я его не могу найти, то как его будет искать новый человек, который даже не знает, что это есть, понимаете, да? То есть для этого нужна отдельная кнопочка, и вот над ней сейчас работаем, туда отгрузим уже и видео, и тексты, и скачивать можно будет, и это будет такой инструмент уже, который можно будет дорабатывать. Вот. Также э, планируем к следующей среде сделать еще такой своего рода гид то есть когда например новый человек регистрируется ну там допустим он там где-то то ли в интернете там зашел или например вам чтобы время сэкономить то есть вы кому-то дали сами ссылку да он заходит и такой гид его должен сопроводить и показать это для этого это для этого это для этого это для этого это для этого да то есть чтобы вам самим это сегодня объяснять то есть сам кабинет это должен объяснить так, следующее, смотрите, готовится лагерь на лето, то есть это у нас будет 10 дней правильного питания, спортивного образа жизни, игр и много всяких других преимуществ на свежем воздухе, с водой, в спортзалах и все, что с этим связано. То есть это, чтобы знали, планируется с 17 июля по 26 июля. Цены там крайне адекватные на питание. И с нами там будут заниматься именно же, флёны, мастера разного, разных единоборств, которые будут нам показывать какие-то разные мастер-классы и все, что с этим связано. То есть люди, которые планируют или хотели бы провести активный отпуск, то лучше, наверное, не придумать. То есть там будет реально как-то клево, и как только появится дополнительная информация, мы вам все уже это пришлем. Вот, это у меня еще было. Что еще мне нужно было рассказать? А, смотрите, я видел, что у нас на этой неделе в одном из чатов возникал вопрос, что есть возможность регистрации непосредственно на сайте, то есть регистрации новых партнеров. Я в чате сказал, что есть определенные причины, почему это сделано и почему это так дальше будет. Я просто хочу вам тоже это объяснить и донести одну очень важную суть. Смотрите, как это устроено. Вот это вот то, что я вам сейчас показываю, да, это наш с вами весь глобальный мировой рынок. То есть на этом рынке там несколько миллиардов а, людей. Вот. А, и вот здесь вот, например, у нас есть еще такой рынок, который ну, более ограничен, чем тот рынок. А, я вот так вот вынесу, чтобы было понимание, что это. Это рынок а, MLM, Multi-Level Marketing, да, многоуровневый маркетинг, сетевой рынок. Вот. Смотрите, в чем фишка. Мы не можем убрать регистрацию с главного сайта. По какой причине? Вот здесь вот находятся наши потенциальные клиенты. Давайте я их зеленым обозначу, вот этот фон. То есть вот в этой вот зоне находятся наши потенциальные клиенты, их там миллиарды. Их там очень много. Очень много из них даже не знают, что такое MLM. Некоторые из них думают, что знают, что MLM, и думают, что они ненавидят MLM. В общем, есть определенные а, а, за и против. Вот. А я теперь что хотел здесь вам донести. Вот это вот рынок, это как раз рынок MLM. Вот. А в чем фишка? Вот теперь представьте себе такую ситуацию. Где-то вот здесь есть человек, который где-то случайно увидел, что на сайте э, сообщества э, предлагается английский язык. Он говорит, ох ты, круто, хочу, и теперь представьте себе, он, он на этом сайт заходит, да? он заходит на этот сайт, э, он говорит, хочу купить, нажимает кнопочку купить, э, купить, а ему тут э, появляется такой вопрос, э, Та, слушай, а у тебя есть кто-то, кто тебя пригласил? Он говорит, нет, нету, он говорит, ну тогда пойди найди себе кого-нибудь, представляете? Это говорит о чем? Это говорит о том, что весь вот этот вот потенциальный миллиардный рынок мы просто тупо загасим. То есть я больше четырех лет провел в автоматизированной электронной коммерции, то есть и я вам точно могу сказать, что каждая кнопочка... Каждая кнопочка лишняя или каждый лишний клик, который бы не присутствовал на сайте, убивает процентуально огромное количество клиентов. Просто уничтожает их. Они просто больше никогда сюда не выходят. Вот. И если мы будем создавать вот такие препятствия на главном сайте, ведь суть и цель сообщества – максимальная популяризация во всем мире. У нас нет цели максимальной популяризации среди сетевиков во всем мире. Нет. Сетевые люди и сетевые лидеры имеют возможность популяризир, популяризировать этот сайт и от этого сами хорошо профитировать. Но наша основная задача следить за тем, чтобы весь вот этот остаточный мир мог а, максимально короткими путями получать ту информацию, которая находится у нас а, на сайте. В конечном итоге вам нужно себе это так представить. А, оно может показаться, ну окей, а, люди там как-то там попали там сами на сайт. Но вам нужно учитывать следующее. У нас здесь есть а, такие... Отключите все микрофоны, пожалуйста. У нас здесь есть такие вещи, как, например, матрица. Да? Как вот? Давайте ее вот так вот прорисуем. Вот, допустим, это матрица. Да? Так вот, матрица. И у нас есть бинар. Чем мы сейчас занимаемся? Мы спонсируем разные, разного рода форумы, да, то есть везде появляются там наши логотипы, мы даем там разного рода интервью, мы выступаем сами на форумах от лица сообщества или рассказываем о идее сообщества, да? это разного, ну, в общем, разного рода делается активность. Для чего? Для того, чтобы на сайт пошел трафик новых клиентов. Теперь представьте себе такую ситуацию. Вот этот органический трафик, я вот так напишу органический, органический, вот этот органический трафик, который идет, куда он попадает. Даже если он идет через верхний аккаунт, то в бинаре он идет потом вот так, сверху вниз, слева направо заполняет. Например, если мы, ну скажем, понятно, что весь мир, там все 7 там, миллиардов или сколько там людей есть, ну, наверное, нереально будет зарегистрировать. Но факт в том, что мы можем себе представить, если мы говорим, например, о 10%. Так вот представьте 10% от этого громадного рынка, который будет заходить по схеме сверху вниз, слева направо заполнение. То есть все люди, кто сейчас здесь есть, они оказываются в огромном преимуществе, потому что это же два переливных направления – матрицы, дельты и бинары. Понимаете, в чем суть? То есть тем самым это, это ну как, всем в, ну, в намного в больший плюс идет, чем нежели, если мы просто тупо ограничимся вот этими вот маленькими рамочками. Вы меня сейчас смогли услышать? Это делается, опять же, еще раз, чтобы вы понимали, все это полностью переливается на ваши же организации. То есть в бинаре, в матрицах и в дельтах. То есть... По факту эта вся работа делается. И также за счет того, что мы организовываем разного рода вот эти вот форумы, сами в них участвуем, принимаем участие, или там что делаем. Серега, что ты такой веселый? Ой, не слышно меня. Новости хорошие у мне прислали. Хорошо. Вот, да. Ну все, я думаю, здесь сейчас понятно, поэтому смысла нету, вот этот рынок гасить, лучше его наоборот поддерживать. И поддерживаем мы его при помощи разного рода активности, которая идет посредством средств массовой информации, форумов и разного рода другой активности, которую мы предпринимаем. Так, вот это мне тоже нужно было сказать, поэтому… Только то я добавлю здесь, да, еще, да? если можно. Конечно, конечно. То есть сетево... сетевая составляющая является элитой, элитой в этом э, сообществе, потому что есть возможность развиваться, строить структуру, ее никто не отменяет, да, чтобы вы правильно понимали. И у, у преимущества команда построения, это создание своего собственного сообщества внутри сообщества, никто не отменял это преимущество. Но весь рынок, преимущество всего рынка дополнительно получить через наш маркетинг, это тоже очень большой кусок пирога. Очень. Но чтобы было понимание, это... 90, да, 95 на 5 или даже больше, 98 на 2, понимаете, разница. Нет, рынок просто намного больше. И здесь по факту больше преимуществ. Вот смотрите, рекрутировать какое-то начинание же удобнее, когда можно показать пальцем. Смотрите, их даже по телевизору показывают. Удобнее же это делать? Ну, согласитесь, реально удобнее. Или это вот как первое большое преимущество. Второе большое преимущество, это все идет через переливы. То есть это же все, весь этот органический трафик, который идет, он сверху вниз, слева направо заполняет. Про, проблема сетевых компаний всегда была то, чтобы найти лояльное сообщество к себе, расположить, объяснить. Понимаете? Это, это время. А здесь мы через органический трафик уже себе подготавливаем лояльное сообщество. И через, этот, через эту систему к вам уже ну, кто решит, он выйдет уже дальше. У него есть возможность дальше идти. Но он изначально участвует в маркетинге, вы представляете? Это крутая штука. Вы знаете, что в Питере 24-25 мая будет проходить спик? Эта конференция уже больше 12 лет, если я не ошибаюсь. Торрый Там... привет всем. Давайте я расскажу, если да, дашь мне слово. Расскажи. Да, это Вальтер Санкт-Петербурга, раз беспокоит всех. Привет всем, друзья. Так да, сегодня прекрасная погода и нереальные новости классные. Значит, у нас будет проходить большой интернет-форум. Это два дня большое событие для Северо-Запада. Тринадцатый год подряд проходит. Колоссальное большое количество спикеров. Мне удалось нам выбить рейтинговое время для Анатолия Ильи, чтобы буквально человек пролетел на сутки в Санкт-Петербург и выступил на этом форуме. Это будет 25 числа в 13-14.00. Нам дали хорошее время, и это очень хороший форум, где будут, ну, вы можете потом зайти на этот сайт посмотреть обязательно, какие там партнеры, какие информационные спонсоры. Это теперь уже, когда пришел блокчейн, и о нем начинают говорить, соответственно здесь уже и про блокчейн говорят есть специальное пленарное заседание по блокчейну и очень большой резонанс мы можем получить для нашего комьюнити на этом мероприятии поэтому вот, я думаю, а у нас а у нас получается тема образование и блокчейн вы да. понимаете, да насколько это интересно вот и соответственно как вы думаете кого мы там будем популяризировать как вы про кого мы там будем рассказывать про наше образование про сообщество из да, то есть поэтому а, можно будет скоро даже говорить, что смотрите, а, наши представители даже а, нас даже вон куда приглашают. Ну, суть понимаете, да? А, что самое интересное, сразу же после этого а, я сажусь в самолет, вот я прилетаю там 24-25 выступления, а, тут же садимся, едем в аэропорт, вылетаю в Минске, в Минске еще на 500 человек мероприятие, где собирается бизнес-элита а, а, Беларуси это также элита из, ну, по подобию Сколково, то есть у них свой IT-парк большой, да, вот, и из разных университетов, и люди из правительственных организаций. То есть там, опять же, о чем мы будем говорить, как вы думаете? То есть это все делается для того, чтобы бренд стал узнаваемым, и, соответственно, чтобы была поддержка не только со стороны сетевого сообщества, а чтобы была поддержка полностью, ну, как мировом сообществе в целом. То есть следующие форумы, которые мы планируем организовывать, это также большие форумы в Европе. В частности, это будет Испания, там первое направление. Вот. Так. Володь, есть что добавить? Ребят, давайте я скажу еще, у кого есть в Санкт-Петербурге друзья, знакомые, тоже приглашайте на этот форум, будет очень интересно, тем более Анатолий Ильи сам лично прилетит, и это будет здорово, чтобы можно было поддержать. Да-да, по этому вопросу, у меня микрофон был выключен. Что самое важное, ребят, понимание, чтобы было, я хотел бы еще раз обратить внимание на что Толя сказал. Дело в том, мы, сообщество, мы строим... Новое, новый тип сообщества, который еще никогда никто не строил. Это вот важно. Да? Мы идем путем. До сих пор вы нам доверяли. У нас был самый хороший, лучший стартап запуска. Вы это видели на ваших глазах. Это же было тоже результат мозгового штурма. Потом у нас были дальше техники и технологии, что потом выявило, что мы правильно идем, правильной дорогой. И сейчас тоже, если кто-то, может быть, один или другой говорит, что да, вот, MLM. То есть у нас составляющая МЛМ присутствует всегда, как в любом сообществе. И это, это те люди, которые являются двигателем. Да? Но у нас есть еще и другие возможности, которые тоже надо во благо сообществу использовать. Да? Таким образом, да. Вот, смотрите, как можно защищать себя, чтобы… То есть, смотрите, у нас не было там повальных вопросов, что кто-то где-то неправильно зарегистрировался. То есть, каждый раз, когда мы что-то проверяли, мы видели, что не было достаточно проведено контроля со стороны партнера. То есть, почему кто-то, например, зарегистрировался, но зарегистрировался не под моим аккаунтом. Там… Так, сейчас, секунду, я вырублю. Так. Okay у меня просто с немцами там назначено они уже звонят смотрите в чем фишка здесь сейчас просто необходимо сделать следующее действие то есть когда вы зайдете в кабинет нажмите вот здесь вот на профиль и заполните весь профиль для чего то есть когда у вас имя фамилия стоит и человек по реферальной ссылке например проходит да то там ну, отображается имя ваше и фамилия. то есть вы когда передаете свою реферальную ссылку совместно пройдите эту регистрацию то есть я например всегда лично со всеми новыми партнерами сам делаю все эти шаги. Почему? Ну потому, чтобы они знали, как завтра эти же шаги делать со своими э, первыми линиями. То есть это, ну, это, это, если вот мы говорим о стем маркетинге, то есть вот смотрите, в какой-то момент пришли э, реферальные программы, помните? И все мгновенно стали интернетчиками такими. Помните такую ситуацию? Сейчас я хочу вас видеть. Как мне отключиться? А вот. вот. Помните такую ситуацию, когда э, раньше, то есть когда мы вы как в целом-то? Что-то все такие сидит? Огонь, Толя. Нормально все у вас, точно? Вообще супер. А да ты да. что-то все на это. Все нормально здесь, все свои сегодня можно улыбаться. Огонь. Вот, смотрите. Помните у нас, то есть, ну я просто в сети уже давно, то есть, ну там что-то около 20 лет, да? Я помню, что когда 20 лет назад мы начинали работать, у нас не было мобильных телефонов, у нас не было там интернета у нас не было. Что, единственное, что у нас было, это залить бензин, а сесть в машину и рубануть километров 700, чтобы с кем-то поговорить и вернуться назад еще успеть до ночи. Помните такую ситуацию? Вот. И вы знаете, потом в какой-то момент у нас стали появляться интернеты, и в какой-то момент э -э, кроме, э, с этим интернетом стали появляться разного рода реф-программы. И люди до того стали работать, что они просто тупо закидывают интернет ссылками. Знаете эту ситуацию? К чему это приводит? Э -э, вас не знают. Вас не уважают, и даже если у вас получается где-то на хайпе кого-то зацепить, потом какая-то новая волничка на горизонте появляется, всю вашу команду туда сдувает. Знаете почему? Потому что нет личного контакта. Почему, например, у меня нет таких сложностей вообще, даже если у меня по времени ограничено, я с какими-то партнерами там раз в две недели только у меня назначено, я с ними встречаюсь. Но почему их вот эти волны не сдувают? Потому что у меня есть с ними личный контакт. Чем мы здесь с вами занимаемся? Это возрождением того самого настоящего сетевого маркетинга, какой он был изначально. И поэтому я предлагаю именно следить за тем, чтобы делать именно такие действия. Не просто там взял и ссылку бросил в соцсетях. Кстати, если вы не знаете, это вообще, ну, вообще не рабочая схема. Кто еще думает, что это работает? Ссылки по соцсетям раскидывать. Это не работает, он тут реально. Вот это э, вообще. Потом смотрите, э, например, э, делать сейчас на данный момент рекламу э, тоже не работает. Объясню почему. О, мы сейчас в Германии, когда проводили мероприятие, у нас здесь был Александр Вайпрак, он у нас а, тоже является преподавателем. Это человек, который, э, ну, реально очень профессиональный. То есть у него три онлайн журнала, и они ну топовые. То есть у него Нетворк магазин, у него э, крип, э, крипто, э, крипто, э, крипто, крипто магазин. И э, третий у него что-то э, Wall Street Online, то есть э, три направления. То есть одно там он про бизнес, про политику рассказывает, там ну какие-то там где-то про крипту, где-то про... в общем-то человек, который реально знает, сколько стоит один лид. Э, хотите я с вами поделюсь, сколько сейчас на данный момент в Европе стоит один лид? То есть что такое лид? Это один клиент. Э, и я ему задавал вопрос, что мой клиент, э, который ко мне приходит через рекламу, э, платит 300 долларов, но не в долларах, а в биткоине. Он почесался, почесался и говорит, ну, примерно 600-800 долларов за одного клиента. То есть, если я буду оплачивать рекламу. Понимаете, почему сейчас рано делать рекламу? Ее смысла нет никакого делать. Сейчас нужно заниматься построением фундамента. То есть, фундамент – это когда я лично позвонил. Кто был, кто был у меня на тренинге в прошлый вторник? Шесть дней назад. Конечно. Мы, наверное, кто из все вас были? сделал хотя бы что-то от того, что я порекомендовал? Я сделал. У вас были какие-то результаты? Уже есть. Кто еще делал? Есть результаты? Да, да. есть результаты. Ребят, поделитесь вот это сейчас пожалуйста. Да. да, поделитесь хотя бы один-два результата, скажите. обратно. Давайте Спасибо. я расскажу. Давай, я Ваня. сразу приступил быстро к работе. Значит, первый же вечер после EasyBizy Live, э, после тренинга то или иного, я сразу начал писать. И причем этот список я составлял, то есть первый же день я составил там 50 человек у меня было. Ну, цель была 200, да? А дальше, то есть этот список всегда со мной в машине, то есть я еду, вспоминаю, ага, кто-то позвонил, там, друг детства, даже которого 10 лет я не видел вообще. То есть и начал именно по той системе, что рассказал Толя, то есть если бы я в первый день, там, звоню, Сашка, привет, мы вместе учились в школе, как бы потом вот, 10 лет не виделись, да, и если бы я ему сразу начал грузить действительно, он бы просто отвалился. А тут он такой счастливый, вообще там, огонь, нифига себе, давай встретимся, там, давай поговорим. Вот мы с ним договорились, что мы с ним скоро... Ты ему начнете. ничего не предлагал? Нет, конечно. Если я ему сейчас что-нибудь предложу, он отвалится сразу. Это я сто процентов. Я это уже проходил, только. Поэтому я вот советую всем. Вот мне люди там... Вот у меня есть, которые там на BASIC зарегистрировались. но а где деньги? Где деньги? Я говорю, а вы посмотрели Толя на школу? Ну да, посмотрел. Я говорю, почему ты не написал список? Я говорю, сиди там же в болоте, в этом где-то сидишь. Конечно. Вот ты напишешься. Да. И пока до людей вот сюда это не дойдет, просто пытаешься залезть ему в мозг и объяснить, да? Тогда только они начинают понимать, что это действительно работа. Я говорю, если это преподает школа, у которого 500 миллионов долларов, да? Это же ну, преподаватель был, да? Который да, да, олигарх, да? да. да. да, а, да. Ты, а ты умный такой, да? Ну, то есть, как бы... Тогда люди, да, нифига себе, надо действовать. Я говорю, вот придешь во вторник, таймлайн посмотришь, Анатолий. Это понятно, мы все на разном э, уровне развития сейчас находимся. Кто-то уже дальше, кто-то ближе, кто-то начинает только, кто-то думает, что только начинает. То есть все по-разному сейчас, да? Но задайте себе вопрос, а я здесь для чего? А, мне скучно, мне нужно какой-то новый сериал. А Почему мне этот сериал нравится? Он раз в неделю идет, то есть много времени занимает. Изи-бизи-лайф называется. Я просто тупо вовремя на него выхожу и смотрю в прямом режиме его. Все, это меня интересует. Значит, хорошо. Б. А, а, я хочу обучаться. Очень круто. Все, есть от, отличная платформа. Там сейчас уже несколько сотен видео. Можно обучаться до поседения. Можно все изучить в этом мире. С. А, я все-таки хочу а, общения. Все круто. Вот есть общение, есть выездные мероприятия, есть еще что-то, есть еще что-то. Все, пожалуйста, вот это все присутствует. Я хочу стать успешным бизнесменом. Там, вариант D. Ну так если я хочу стать успешным бизнесменом, тогда что нужно сделать? Просто тупо возьмите вот это видео. Оно реально рабочее. То есть там нет ни одного выдуманного а, действия. То есть все, что я там сказал, это то, как я живу. То есть если я начинаю рекрутировать, я всегда говорю так. Вот а, б, б, взяли стартап, да? Первый год 70-100 первых линий. 70-100 первых линий. У нас есть закон чисел. Закон чисел никто никогда не отменял. Он всегда был и всегда будет. Что такое закон чисел? Это, это говорит о том, что при определенном количестве действий будет всегда определенное количество результата. Ну так для того, чтобы не видеть мой результат, мне нужно проделать действия. Какие действия? Я сделал список имен, написал туда 100 человек, выбрал 20, отзвонил 20, отзвонил следующие 60. И каждому отзвонить, ставлю галочки – Проконтактировал, проконтактировал, проконтактировал, встретился, стал партнером. Контакт, контакт, контакт, встретился и не партнер. И так далее. И тогда у вас появляется ваша статистика, то есть ваши данные. Отталкиваясь от этих данных, вы можете себя улучшать. Помните у нас в этом месяце, какой, какая заставка на телефоне? Кто помнит? Скажи. Я, конечно же, помню. Она у меня на телефоне, заставка. А Каждый день становись, я становлюсь лучше, чем вчера. На один шаг. Если у меня есть статистика, значит, мне есть уже от чего отталкиваться. Чем я сегодня могу лучше быть, чем вчера? Вы согласны с этим? Конечно. Так вот вопрос. Для тех людей, кто выбрал вариант «я хочу стать успешным бизнесменом» э, и все, что с этим связано. Что необходимо сделать прямо сейчас, если я хочу этого? Начать То, действовать. Возьмите это видео, сделайте список и просто позвоните, получите удовольствие от звонков со своими друзьями, но ничего им не предлагайте. Не надо им ничего предлагать. По этой технике я вам точно могу сказать, что люди в какой-то момент сами начинают говорить: слушай, а есть что-нибудь новое у тебя? А ты вообще знаешь что-нибудь где-нибудь или как-нибудь? А люди сами начинают спрашивать. Они уже изначально ожидают, что если вы будете заменить, вы будете что-то предлагать. Поэтому что нужно делать? То, что они не ожидают, ничего не предлагать. Это очень важно, ребята. Это очень важно. Сейчас затронулась очень важная тема. Потому что, если вы хотите стать успешным человеком, на кого вам внимание обращать? У кого скопировать действия? Тех, кто уже 5 лет ничего не делал, или 10, или 15, а только говорит об этом, как надо делать? Или тот, который реально это делает? Задумайтесь над этим вопросом. Здесь... Мне нравится. Да. У, нас, у, нас, у нас люди так круто. Кто-то в офисе, кто-то дома на диване, кто-то дома на диване лежа. Вы такие классные. Обожаю эту штуку. Да нет, да можно же, я ж не против. Все хорошо. Главное, чтобы удобно и комфортно было. Мне просто не Я думаю, может, мне тоже как-нибудь туда провести. У меня же там тоже, видите. А что, у тебя там холодно в Германии, что ли? Ты в куртке? А у нас сегодня два северных... У нас 30 градусов, 32. Не, не, мы попросили, чтобы этот до лета нас не тревожили. Пусть 14 будет. Понятно. 14 – такая рабочая атмосфера. Понимаешь, когда 30, уже что, охота пойти там? И полежать там вот а, да то есть вот это мы затронули я бы все-таки еще знаете на что хотел вас всех сфокусировать а, смотрите зайдите на сайт и посмотрите вот это вот видео пожалуйста еще а, я знаю что многие его еще не видели это с уровня доступа профи идет а, очень шикарное видео я сегодня случайно на него нарвался видите сколько уже просмотрел ну прям вот рекомендую от души кто еще не смотрел а подожди стоп а как мне тут сделать чат а, вот чат. 7 сообщений. Так, вставить. Так, хорошо. Это мы все проговорили. Арсена я вам сказал. У меня все вопросы закончились. Давайте тогда, может быть, или я, там, все вместе давайте подключаем на ваши вопросы. Есть вопросы, да, Толь. И в Давай, ты тогда озвучивай, Сереж, я буду говорить тогда быстро. У меня просто надо будет через 10 минут уже отключиться, потому что надо еще подготовиться к ним, которые не знают, что хотят. Значит, смотри, вопрос. Добрый вечер. С нами сейчас присутствует наш участник из Египта. Очень важный вопрос по поводу продвижения бизи в Египте и Саудовской Аравии, который мы хотели бы обсудить. Как это можно было бы сделать? Ну, я так понимаю вопрос, я уже просто уточнил его. Они хотят в Египте и в Саудовской Аравии на местном языке и тренеров, и спикеров и вообще. Вот как эта работа будет происходить? Вот такой вопрос. Привет, ребят. Я могу в Клининске? Ребят, а? меня слышно? А, слышно, но не, не видно, откуда. Не, не видно. Вот я вот отсюда. Да. Вот, вот, вот. Если вот видит, то меня. Видео. Мы себя видим, по крайней мере. Видно, вот. видно вас. видно. Да, да, да, видно. Вот сейчас видно? А, вот, теперь вижу. Да, привет, парень. Все, привет. на другой странице. А, а вот тот самый парень, вот он сидит. Вот я его руку держу. Вот тот привет. самый парень из Египта. Привет. привет. О, Слава да. пришел. Слава, привет. Зовут его Ахмед. Он разговаривает хорошо по-английски, сносно разговаривает по-русски. Сносно понимает, понимает все, да. разговаривает в принципе. Но он обличил меня как бы доверием своим, чтобы я сейчас высказал каким-то образом его позицию по поводу вот, ну, того, чем мы написали. Ситуация такая. Он вошел, стал с нами, стал участником сообщества. Вот, э, ему очень отзывается, он сам в прошлом имел э, опыт там сетевого маркетинга э, в Саудской Аравии, в Египте. У него очень крутые друзья, очень крутые там в Египте. А, вот Водофон, там с Vodafone, чувак маркетингом, который занимается там и так далее. Uh -huh. а, и э, у него вопрос, а как я могу донести до своей аудитории сейчас, а, то есть на английском языке контента пока, пока нет, на арабском тоже его нет. То есть вот, ну, мы как бы знаем о том, что сейчас у вас контент на английском там будет там готовить было... да но он э, каким-то образом говорит, могу я быть полезен сейчас? Либо я, либо говорит, у меня есть друг, который идеально разговаривает на русском и на арабском. Да. Каким-то образом помочь сообществу, чтобы ну, быть переводчиком или каким ну, замутить короче эту тему. Понятно, да? Причём? Я понял. Это очень правильная позиция. Ахмед, привет тоже. Рад познакомиться и очень рад, что сообщество расширяется и также уходит ну, как в другие языковые зоны. Мы уже изначально знали, что мы будем распространяться по всему миру. И мы столкнулись с тем, что даже в одной языковой зоне работать непросто потому что сейчас на данный момент каждую языковую зону мы обрабатываем вручную то есть сейчас мы тянем немецкие, мы сейчас на немецком больше 160 видео уже залили и выставляем на сайт а на английском у нас там что-то около 50 видео готовых на русском там вообще уже не счесть их очень много и теперь встает вопрос а, а, арабские страны да то есть а, то есть сейчас кто-то в арабской язычной стране появится кто возьмет флаг и скажет, ребята, мне нравится идея вот этого нового мира, вот мне... я счастлив. готов принять в этом участие, и ты по факту, Ахмед, станешь так же, как, как я там с Володей, вот мы вот с Юрой встали в первые, в первые шаги. Смотри, здесь нужно понимать следующее, есть технологическая платформа, да, и на этой технологической платформе мы сейчас строим таким образом, чтобы ты мог сам зайти, стать спикером и приглашать новых спикеров. То есть мы сейчас разрабатываем дополнительную программу лояльности для спикеров. Сегодня мы на а, закрытой планерке с мастер-дистрибьюторами, это уже обсуждали. То есть есть дополнительные мотивации для спикеров. Сейчас единственное, что а, а, можно сделать, если по-русски кто-то есть, с кем можно поговорить, да, свяжитесь mm -hmm. с Юрой, выберите а, какое-то определенное время, там один там, или два раза в неделю, и выходите, вещайте на своем родном языке для своих людей. Потом у вас будут появляться ссылочки, этими ссылочками вы можете приглашать. Это пока. Мы сейчас, техни, техническая команда, заканчиваем работу над тем, чтобы это можно было делать в автоматическом режиме. Мы уже сейчас сделали так, что вы сами можете переводить сайт на свои языки, то есть на любые языки. Сейчас пока те 7 языков, в которых мы работаем, сейчас мы все затестим и откроем галочку, можно будет выбирать, например, арабский язык. Раз, выбрал, Игорь, э, э, старт, по-арабски пишется так, это вот так. И тогда мы уже примем это все, и сайт он у вас переведется там, в течение там, месяца. Он будет на любом языке говорить там, бахаса там надо будет, еще какой-то, То ну, это такая первая основа. Сейчас нужно понимать следующее, мы только приступили к выполнению чего-то большого, вот мы создаем целое онлайн-государство. В онлайн-государстве столько всего, столько всего всякого, что мы просто не в состоянии, Это даже если бы у нас сейчас все деньги мира были, этого не хватит, нам нужно время, нам нужно сбить команду, расширить команду, взять новое направление. Убедиться, что команда нормально работает. Как правило, она ненормально работает. Мы ищем новую команду на это направление. То есть там работы, вот, вот выше крыша. Но, тем не менее, каждый из нас сейчас является единицей, которая вносит свою лепту э, в это большое э, направление. И меня на, на самом деле крайне радует, что есть такие люди, как ты, которые берут на себя эту ответственность. И э, здесь очень важно понимать, мне нравится это направление, я верю в более добрый мир, я верю в, там, в здоровое, там, здоровое, омоложение там вообще человечество в целом. Я верю в то, что мы можем эволюционировать сетевую индустрию в целом, чтобы люди ее любили и видели такой, какая она действительно есть. И я верю в то, что мы вложим большую лепту в то, что образование в этом мире станет более доступным для всех людей в мире. Потому что кто может поехать обучаться в Гарварде? Кто может поехать обучиться еще где-то? Да мало кто. И я уверен, что в Египте еще меньше таких людей. Так вот... Благодаря тому, что есть интернет, и благодаря тому, что есть такие ресурсы, мы сами, простые люди, будем делиться опытом, и мы сами будем отделять, какой опыт правильный для человека, а какой неправильный. У нас сейчас вот в Германии, когда мероприятие было, я вот на прошлом говорил, да, о, о, ну как о, о лайфе, у нас в зале было 16 разных национальностей. И вы знаете, мы никто с друг с другом не воевали, мы друг друга уважаем, респектируем и помогаем друг другу в его языковой среде. И мы с вами по факту являемся первыми людьми этого феномена. То есть мы создадим целое государство в онлайне. Что, почему я говорю, например, государство в онлайне? Потому что если мы сможем настроить инфраструктуру, при помощи которой мы сможем обмениваться какими-то ценностями, а, почему я говорю, что, например, о, государство именно? Вот обратите внимание, все мы с вами живем, и самое главное, что у нас есть, это фокус. Фокус, куда я именно сейчас нахожусь. Вот вы сейчас находитесь в Египте, если я правильно понял, да? Нет, мы находимся Нет. в городе Саратос. в Окей, городе Саратове. Мало того, я сейчас добавлю сейчас. У Ахмеда есть очень большая уже готовая целевая аудитория, потому что он сам студент вуза, который здесь находится. Супер. Он, ну, и он помогает студентам с Египта, Саудовской Аравии приезжать здесь адаптироваться. Супер. То есть те люди, это, ну, это потенциальные члены все, потенциальные члены сообщества. Супер. То есть он может с ними на эту тему разговаривать. Ему надо сейчас поднакусаться в, да. в презентации, потому что... адаптироваться Египта... нужно, да. Да, да. пропитаться, да. понять это и уже, соответственно, эту идею нести дальше уже так, как каждый сам понимает. Я к чему хотел, сейчас я договорю, да, а, то есть по факту вы находитесь сейчас в Саратове, но сейчас вы находитесь не в Саратове, а сейчас вы находитесь в онлайне и слушаете меня. Соответственно, фокус внимания полностью перенесен куда-то в онлайн. Если, э, и, значит, соответственно, если мы сейчас здесь, то все другие факторы отключены. То есть мы не замечаем этого. Мы, ну, ну, они есть, но ну, я фокус у меня здесь. Так вот, если я могу перенести фокус там чуть ли не на 100% в онлайн, если у меня здесь есть инфраструктура, где я могу обмениваться с людьми какими-то ценностями, так это о чем говорит? Где фокус, где люди, там и есть государство. Вот это мы и создаем с вами. Вот. Э, поэтому... — Скажи, пожалуйста, у меня тоже вставляет эту тему, у меня вот са сама <смех> вот идея, глобализация, она мне так немножко прям отзывается. Я сам, <смех> а, у меня профессия связана с продажами, я риэлтор. А, — а, я тоже, а, тоже, кстати, в прошлом. — Я в курсе, да, <смех> мы в офисе <смех> Вот, и а, чего я сбился, волнуюсь просто. — А я вот. сам волнуюсь, поэтому. <смех> у меня просто две минуты осталось. Толь, вопрос еще есть. Есть Я хотел бы узнать. Напиши, пожалуйста, в чате сюда. Или если там как-то можно связаться с кем-то, мы потом пообщаемся. Это все очень просто. У нас есть базовая технология передачи слайдов. Это к Юре да. Через Юрий. свободу. А, да к Юра найдите в этом Фейсбуке, он там есть везде. Юрий Свобода. Вы его увидите сразу. Юра, свобода, напишите, он сразу появится. Там Юра Свобода, я еще второго не видел такого. Sí, — Вопрос про криптоноид у многих. — Давай, Я... давай. — Смотри, да, последний. Ну, значит, у криптоноида три пакета абонентки. Бесплатный 450 и Все, Понял. Нам а, сразу же корректировка. Ребят, у криптоноида много пакетов. То, что вы сейчас видели, это просто дизайн, как это будет выглядеть. У криптоноидов выделили какие-то цифры. Это не цифры, которые будут. Там будут другие цифры. Там будут условия. То есть это все просто у меня сейчас нету прописанного для вас. Как только это будет все прописано, вы все это получите в нужном объеме. Это Поэтому мы маке... сейчас цифры, мы просто показываем, как это будет выглядеть. Это был макет, чтобы вы имели представление. Да, это же не сайт даже был, это был просто макет, для того, чтобы было понимание, что нас ждет. Потому что мы хотим, чтобы вы по максимуму смогли успеть на… Кстати, хорошо, что ты затронул тематику криптоноида. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 14 число. Завтра последний день, продлений больше не будет факт, стопроцентный, бесповоротный, поэтому э, используйте эти еще пос, ну, последние дни для того, чтобы э, на Basic Plus э, люди могли пользоваться этим криптонайдом. Вот, потом в последняя акция, она закончится 31-го, но там только с VIP-ами это будет возможно. Все остальные, которые будут приходить после, они будут пользоваться обычными ценами, которые стоят на сайте, только со скидкой там, 5% плюс-минус. Ну, Короче, где-то будет дешевле, Ну, для mm -hmm. наших людей будет дешевле, и через наших людей будет дешевле его покупать, чем на самом сайте. То есть это будет такое УТП для каждого из нас. Сереж, давай следующий вопрос. А, так, вопрос, будет ли короткое, крутое, качественное презентационное видео до 10 минут, которое можно будет эффективно использовать в работе? А у нас есть? Ну да, я тоже. У нас даже на YouTube. канале И не, одно, но... И не одно. Так, прям смотри, говорили что, сегодня, э, говорили, что сегодня про доступ к языкам расскажут. Доступ к языкам это Юра расскажет, а, а... Юра сейчас в самолете. Я, я могу. Говорить... А, да, вот. да, да, мы вместе проходили, да. То есть у нас э, дело в том, что с четверга, с этого четверга, запускается э, но, новое направление Ньюинг, да, профессор Драгункин. Мы да. его сами испытывали, его уникальную методику. Он, вы знаете, э, когда мы созванивались с ним, он говорил, мы в течение недели обладаем алгоритмом, что вы в течение недели будете овладевать разговорным языком. Алгоритм разговорного языка, то есть словарный запас вам все равно надо будет учить, но вы будете понимать, как комбинировать предложение. Это он сказал осторожно. Когда мы приехали, он сказал, я вас за один день этому научу. И он это продемонстрировал на китайском языке, на самом сложном китайском языке. И он нам это доказал. И вот такой уникальный человек с уникальной методикой будет у нас преподавать. Это первое, чтобы вы все понимали. И с четверга начнется уже анонс этого мероприятия. Должны вставить туда, в расписание. Это первое, а второе? Что? Ну, — Нет, ты сказал, это первое. — Ну, да-да-да. Э, а, — да, да. Да. А, Ну, хорошо, я скажу тогда второе. Да, с да, другим, да. Ну, мы когда в Москве встречались, а также э, от него было проговорено, что с английского языка э, будет преподаваться русский. Э, э, Ахмед, как думаешь, нормально будет, чтобы русский с английского учить? — Для иностранцев. — Для иностранцев? Русский, русский. Для, иностранцев. для иностранцев. Понравится, как думаешь, это иностранцы оценят? Да, да, да. Немцы уже оценили. Все говорят, хотим русский учить, хотим к вам в Россию. Мы говорим, хорошо, договорились. Любой ноутбук хау который не мешает развитию EasyBiz и комьюнити, оно уже нормально. Да. А это помогает. Да, да. А, Сереж, давай вопрос. дальше. у ага, меня да, уже... Последний вопрос. А как можно получить историю сделок по криптоноиду? То есть какие именно монеты покупались за время тестирования? Некоторые да. люди просят при разговоре да. о, о криптоноиде. А, мы есть. не будем сейчас этим всем заниматься. Я вам скажу, вот, это реально. Вы когда получите доступ к сайту, там все прям есть. Все сделки когда они были сделаны, в какое время, там полностью весь анализ. Вы же видели, сколько там всяких аналитических данных выводится. Вот, поэтому сейчас не заморачивайтесь, сейчас просто, ну, э, короче, есть два варианта. Можно просто довериться и делать, или можно не довериться и не делать. Все очень просто. Но потом, когда появится сайт, можно начать и делать. Можно, пожалуйста, вопрос, Анатолий? Давай, Александр. Вечер добрый. Короче, город Новосибирск, команда Black Sharks. У меня вопрос о криптоноид. И роботы криптороботикс. Это да. связано? Нет, это абсолютно два разных направления. Это два разных направления. Да. Да. Просто криптороботикс это больше такое биржевое направление, где у меня есть терминал, где я могу на разных биржах торговать в одном месте, и там же я могу создавать и продавать роботов или покупать ботов. Это как своего рода такой маркетплейс узко заточенный на ботов. И там же можно делать фоллоунг в будущем. Фолловинг это что значит? То есть, есть какие-то трейдеры, они делают свои аккаунты открытыми. То есть, это как пам счета называется по-русски, если я не ошибаюсь. И, соответственно, я могу за ними следить и на них подписываться. Но это совершенно другое направление. Оно абсолютно никак не связано с аналитическим сервисом от криптоноида. Это два разных абсолютно направления. Хорошо. Вот. А, а когда стартует аналитический сервис? аналитический сервис мы планируем до конца июля уже запустить в работу то есть у нас техническая часть практически вся ну как уже затестирована у нас осталось довязать дизайн довязать у нас дизайн есть мы его сейчас верстаем, вот и еще несколько юридических аспектов все как только это все будет выполнено то есть мы по плану планируем это к июлю к концу июля скажу так лучше к 31 июля то uh, ли последний здесь все просят чтобы ты скинул видео которое я говорил uh, видео про арсена ну да да вот то что ты хотел скинуть uh, оно очень крутое вот оно так uh. Вас говорит написал. Uh. так это вот я в чате сбросил и сейчас я еще в чате все, и вот в том чате тоже сбросил. Все, я все сделал. Я тогда пойду, если вы мне позволите. У вас-то, может, еще есть что обсудить? Ну, вы как в целом-то вообще теперь? Получше чуть хоть, нет? Я понимаю, что у многих уже вечер там. В Новосибирске вообще, наверное, уже сидит там него. У нас уже ночь, у нас уже ночь. Ночь уже, да. Огонь, все отлично. Ольга Райтер, все, последний вопрос. Анатолий, да, ссылку на немецкую презентацию можно всем или это а, там закрыто? Оно на сайте, заходите на, на сайт, немецкий на немецкий язык включайте, и вы увидите расписание. Оно прямо Спасибо. сейчас начнется, вот, через 5 минут уже. Спасибо. С радостью. Оль, пожалуйста, блин, один вопрос насущный, у нас и команду в есть прям. Давай. Мы, ребят, завозили на Basic Plus, да. мотивируя дополнительно тем, что они будут иметь какое-то время вот, криптоноиду там и плюс, да. что немаловажно, доступ к обучающим контентам, к VIP, ну то есть любых уровней, правильно же? Нет, неправильно, не любых уровней, а там на Basic Plus отдельный контент, который именно для Basic Plus будет. То есть его на Basic нет, но на Basic Plus он уже есть. То есть я так понял. Но это не, не ко всем контентам. Не ко нет, всем. Нет, нет, конечно. Это же один из промежуточных уровней доступа. Я думаю, что это в акции, вот как с криптоноидом, помимо этого, еще акции там. Нет, нет, нет, такого я ни разу никогда не говорил. Да, значит, я неправильно понял. Все, спасибо. Ну, да. да, ничего страшного. Там и на этом уже люди обращаются и говорят: вы можете чуть-чуть поменьше сделать контента на базике, потому что люди только учатся, учатся, учатся. Ребят, последний, э, вырос, пожалуйста. Последний пожалуйста, еще анонс, пожалуйста, анонс сейчас, Александр. Извини секунду. А завтра, э, завтра, э, что у нас завтра будет, знаете? Конечно, завтра будет школа от знаю. Анатолия Ильи. Тайм-менеджмент. Да. Да. Завтра я вам времени. расскажу, э, как я со временем обращаюсь. И среди нас уже есть люди некоторые, кто знает, какие это делаю, вот Серега там улыбается, сидит, вот я знаю там, еще там пара ребят. В общем, завтра я вам покажу, как можно успевать все. И что самое интересное, снять с себя абсолютно давление и чувствовать себя просто офигенно. Нормально будет? Огонь, Толя, вообще будет. Так что все, ребят, до завтра я пойду, а то немцы уже, а мне уже... А то и последний вопрос, вот прям последний. Ну, давай. Ну, а сейчас проходит а, в Нью-Йорке конференция по названию «Консенсус». Как вы думаете, после нее будет прирост? Я думаю, да. вот я, я, не, думаю. Не я думаю, что да. Но я не всевидящий. я думаю, что да. Ну, сегодня посмотри, какую свечу нарисовал Биток. Да, это было круто, реально. Ну, так Спасибо. Что? Всем вам таких свеч до конца года, таких больших, чтобы вы сами сказали, что за свеча. Спасибо, Анатолий. Все, всем пока. Я выхожу. Пока. Все, всем пока, хорошего вечера. Всем пока, Всем пока, пока. Всем пока. Всем пока пока. Да. пока. пока. Пока. Да. пока Всем пока, ребят.